Друзья, рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Псяжнюк, я учитель йоги и создатель движения Йога Чести. Как вы знаете, друзья, постижение своей истинной чести, осознание своего предназначения и через тонкое восприятие энергии следование ему со здоровым телом — это основной принцип движения Йога Чести. Друзья, я приглашаю вас с января 2022 года на онлайн обучение инструкторов йоги в традиции йога-чести. За 300 часов обучения вы обретете способность чувствовать свое тело, создавать тренировки, идеально подходящие для вас и наилучшим образом направленные на раскрытие вашего потенциала. Вы научитесь встраивать в практику йоги в соответствии с вашими реальными, истинными потребностями, развиваясь при этом как духовно, так и социально. Вы сможете грамотно объяснить любую асану и последовательность асан для каждого, кто придет на ваши йога-курсы. При этом, независимо от уровня сложности асаны или уровня подготовки, вы, исходя из знаний анатомии и чувствований тонких тел, доступно объясните внешнюю и внутреннюю работу, а также нюансы любой асаны. Вы научитесь воспринимать энергетические процессы в тонких телах сознания, поймете их механизм функционирования, вы отыщете в себе и, возможно, увидите и в других такие понятия, как чакры, астральное тело или ментальное тело, дух, душа, энергия. Вам не придется больше верить на слово красивым словами из интернета, вы сами будете это знать и чувствовать. Йога, друзья, не терпит общих рекомендаций и однотипных подходов к решению проблем, как это принято, например, в современном разумном мире. Мы в индивидуальном порядке раскроем ваши духовные и социальные устремления и создадим максимально эффективную методику для полноценного раскрытия вашего потенциала. В теоретической части мы погрузимся в историю и философию йоги, ознакомимся с древними текстами, очищающими техниками и техниками хатха-йоги. Мы адаптируем их к общим современным реалиям и научимся индивидуально применять их как для новичков, так и для продвинутых практиков. Через год вы станете совсем другим человеком, более тонким и осознанным. Вы сможете провести занятия по йоге для любых групп, в любом месте и, возможно, через какое-то время, насобирав практического опыта, сами уже станете учителем йога чести. Подробную информацию, друзья, вы сможете найти, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Поступайте, друзья, по совести, живите честью и до встречи на онлайн обучении инструкторов в традиции йога честью.